кто на самом деле дедосит все сервера различных КРМП проектов? Какая ему от этого выгода? И будет ли данный человек в дальнейшем пойман и как-то наказан? Наши источники сообщают, что за всем этим стоит небезызвестный ютубер Мистер Аллен. Человек, который не так давно каким-то загадочным образом переметнулся с проекта Барвиха РП на конкурентный проект. И буквально час назад на своей официальной странице ВКонтакте Сергей сам лично признался во всем содеянном. Накануне всего содеянным. Зашедшего Сергей Алинов встречался с основателями проекта для проверки серверов на их работоспособность перед выходом зимнего обновления. Сергей Алинов был безумно голоден и в связи со своей рукожопностью просто-напросто нечаянно уронил бутерброд с маслом на главный сервер, что в принципе и вызвало воспламенение, а впоследствии серьезный пожар. К сожалению, спасти хостинг не удалось. Дата-центр сгорел до тла. Ну а где же теперь сам мистер Аллен? И ронял ли мистер Аллен свои бутерброды на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 как ты? Честно говоря, смех смехом, но на самом деле ситуация довольно-таки страшная, ведь кому-то реально удалось положить практически все сервера довольно известных КРМП проектов. Причем это коснулось не только мобильных проектов. Не так давно подобные кибератаки начали происходить на таком проекте как Матрешка РП, после чего данные кибератаки постигли нас с тобой, конкретно Барвиху РП, Black Крашу, Аризону РП и прочие другие не менее известные КРМП проекты. Как ты уже наверняка знаешь, сейчас практически никто не. может может зайти ни на один сервер из всех вышеперечисленных проектов. В последние дни ведется серьезная масштабная атака на все сервера данных проектов. И идет данная атака не на сами проекты, а конкретно на хостинг, на сервера всех этих проектов. И в связи с данной ситуацией сейчас вся эта тема на огромной волне хайпа, а следовательно начинают появляться некие индивидуумы, которые начинают якобы брать всю вину на себя. Якобы это конкретно они занимаются подобными кибератаками, раняют все сервера. И делают они это конкретно для того чтобы максимально нахайпить на это максимально раскрутить свою страницу в социальной сети для дальнейшей продажи различных ресурсов игровой валюты аккаунтов а главное читов на различных проектов которые ты играешь я ни в коем случае не советую тебе связываться с данными людьми ведь в большинстве случаев все эти ситуации заканчиваются обычным разводом либо на аккаунт либо на твои реальные деньги не так давно мы с тобой уже все-таки заблокировали одного мошенника который прикидывался спец с админом барвихи рп сейчас с подобными индивидуумами я тебе предлагаю поступить точно так же ни в коем случае не ведись ни на какую фигню что бы тебе не предлагали что бы тебе сейчас написали сейчас будет появляться все больше и больше мошенников которые будут пытаться хоть как-то завладеть твоим игровым аккаунтом абсолютно любая официальная информация от разработчиков любого из данных проектов будет публиковаться лишь только на официальных ресурсах в официальных группах в игровых лаунчерах на официальном сайте проекта никак не в другом месте ни один администратор ни один спец не напишет тебе в личку так что обязательно избегай любого способа попытки обмана для кого вообще выгодна подобная ситуация кому вообще нужны данные кибератаки конечно же первая мысль которая постигает то что это определенно заказ у одного из конкурентных проектов дабы положить все сервера и в конечном итоге увести игроков на свой проект иные причины заниматься подобным я сам лично здесь не наблюдаю. Я давно уже привык, что в этой жизни ничего не делается просто так. Ведь даже если кто-то занимается этим ради забавы, то я хочу тебе сказать, что вся эта процедура стоит как минимум довольно дорого. И навряд ли всем этим занимается какая-нибудь команда любителей. Ведь такие проекты, как Барвиха РП, Black Раша, Аризона RP, Матрёшка – это довольно известные, довольно серьезные проекты с довольно серьезной системой защиты. Ведь если бы все было бы так просто, то эти проекты уже давно были бы за закрыты и просто-напросто бы не существовали. Так что я с уверенностью тебе могу сказать, что ни один из всех этих людей, которые сейчас берут эту вину на себя, не является каким-либо серьезным хакером и не имеет никакого абсолютно отношения к данной проблеме. Ведь любой грамотный уважающий себя хакер никогда не будет заниматься продажей читов на какой-нибудь маленький КРМП проект и после всего этого на той же самой странице ВКонтакте рассказывать о том, как он взломал все. Все эти проекты. На самом деле, честно говоря, это просто напросто бред. Так же, как и ни один уважающий себя хакер не будет рассказывать обо всех своих возможностях и потенциале на таких ресурсах, как ВКонтакте, Одноклассники и прочие социальные сети, которые довольно легко ломаются, отслеживаются и имеют довольно слабую защиту. Абсолютно любой настоящий грамотный уважающий себя хакер пользуется совершенно другими ресурсами для средства массовой информации. Чаще всего они относятся к даркнету. Но сегодня мы с тобой говорим совершенно не об этом. Сегодня мы с тобой говорим о том, что все-таки подобная проблема случилась. И как говорят сами разработчики, за все существование проектов, это одна из самых, наверное, мощнейших атак, которая только была на подобные проекты. И естественно, все это дело не пустили на самотек. Разработчики, я уверен, наверное, сейчас абсолютно всех проектов ведут активную борьбу с данными кибератаками, с данными атаками на сервера и обещают уже в скором времени уладить эту проблему и снова запустить, наконец-таки, наши с тобой любимые сервера на наших любимых проектах. Нам остается только ждать. И самое главное, никому не отвечать, никому не давать свои игровые данные, не вестись ни на какую фигню. Как я тебе уже сказал, сейчас будет очень много мошенников, которые будут всячески пытаться тебя хоть как-нибудь развести на данной ситуации. Будь умен, будь внимателен. Как только появится хоть какая-то информация о запуске серверов, о возобновлении работы проектов, об этом ты узнаешь, я тебя уверяю, первым из официальных источников проекта. это